манометр, таймер, кнопки управления процессом, сбоку находится шнур питания и автомат. Сейчас настроим упаковщик для наших пакетов. Для этого выбираем время вакуумирования 20 секунд, время запайки шва 2 секунды, среднюю температуру запайки шва. При опускании крышки процесс начнется автоматически.